Всем привет! В эфире Универньюз, в студии Арина Михайлова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошла конференция Университетская библиотека в мировом информационном пространстве. Обсерватория Спектр Рентген Гамма достигла точки Лагранжа. 31 октября пройдет кастинг на Универ Тв. В научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета прошло пленарное заседание третьей международной конференции «Университетская библиотека в мировом информационном пространстве». Подробности смотри далее. В научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета прошло пленарное заседание третьей международной конференции «Университетская библиотека в мировом информационном пространстве». Данная конференция приурочена к 215-летию со дня основания Казанского университета. Эта конференция, по сути дела, признание еще и авторитета нашего университета в соответствующих библиотечных в кругах, в библиотечном сообществе, ну и плюс к этому сюда как бы традиционно приезжают наши друзья, коллеги из разных городов. Основными темами пленарного заседания были интеграция библиотеку образовательную и исследовательскую деятельность, библиотеки и общества, наукометрия и публикационная стратегия в современном ВУЗе, а также библиотечные кадры в условиях инновационного развития библиотек. Мы в основном связаны с местом библиотеки вузовской в информационном мировом пространстве, начиная от решений в части сервисов, услуг, которые предоставляет библиотека, использование сайта, использование ресурсов, которые в подписке. То есть все современные тенденции развития библиотечной сферы. В конференции приняли участие представители ведущих российских и зарубежных библиотек, библиотечных ассоциаций и консорциумов, а также издатели и агрегаторы электронных информационных ресурсов. Российско-немецкая астрофизическая обсерватория «Спектр выведенная на орбиту в июле этого года, достигла окрестности точки Лагранжа Л2, вокруг которой она будет обращаться в ходе своей семилетней миссии. Более подробно смотри далее. Российско-немецкая астрофизическая обсерватория спектр гамма выведенная на орбиту в июле этого года, достигла окрестности точки л 2 которая находится в полутора миллионов километров от Земли. Обсерватория не будет находиться в некоторой какой-то определенной точке, потому что с точки зрения небесной механики, это точка, место в пространстве Солнца. Земля и точка Л2, вот эта точка является гравитационно как бы неустойчивой, невозможно там удерживать все время аппарат в одной точке, потому что вокруг Земли, скажем, вращается Луна, которая своим гравитационным воздействием будет влиять на аппарат. Дальше там есть планета Марс, которая при прохождении тоже будет влиять на аппарат. Поэтому, как правило, космические аппараты выводят не в конкретную точку, а в некоторую область, в скажем, эллипс, по которому Спутник вращается вокруг этой точки Л2. Из точки одновременно видно и Землю, и Солнце. Там нет таких сильных помех, как, к примеру, на орбите нашей планеты. А значит, условия для наблюдения близки к идеалу. Наш телескоп Казанского университета. Мы стараемся помочь коллегам нашим в Институте космических исследований. Вот и как это работа, которую мы осуществляли в июле, в августе, когда мы наблюдали положение спектра ген -ген гамма на небе и давали точные астрометрические координаты для того, чтобы посмотреть, правильно летит ли спутник по заданной траектории к этому району точки Л2. И, используя в том числе и наши данные, телескоп полутриметрового, Роскосмос делал коррекцию орбит. Напомним, «Спектр РГ» — это международный российско-германский проект, который был успешно запущен 13 июля с космодрома Байконур с помощью самой мощной российской ракеты «Протон-М». Руководителем столь масштабной миссии с российской стороны является академик Российской академии наук Рашид Олеевич Сюняев. Миссия аппарата поистине вселенского масштаба — создание детальной карты, видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. На борту аппарата располагаются два уникальных рентгеновских телескопа, российские артекси и немецкий ерозита. Они функционируют по принципу рентгеновской оптики косого падения. Наземную поддержку обсерватории «Спектр-РГ» оптическими наблюдениями оказывают телескопы. Один из них – уникальный российско-турецкий телескоп Казанского федерального университета, расположенный в Турции. Используя в том числе и наши данные, телескоп полуториметрового Роскосмос делал коррекцию орбит. Такие коррекции были сделаны две – 22 июля и 6 августа. Вот, и благодаря вот этим двум точным коррекциям аппарат теперь вот выведен как раз в нужную точку орбиты вокруг точки Л2. Ожидается, что в ходе обзора небо спектр РГ обнаружит около трех миллионов сверхмассивных черных дыр, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз. 25 октября в концертном зале «Уникс» состоится галоконцерт фестиваля «День первокурсника» Казанского федерального университета. Подробнее о предстоящем мероприятии в нашем следующем сюжете. 25 октября в концертном зале Уникса состоится гала-концерт фестиваля «День первокурсника КФУ». В рамках гала-концерта будут представлены лучшие номера фестиваля, проходившего на протяжении предыдущих дней, где принимали участие студенты каждого института и факультета Казанского университета. Ежегодный фестиваль День первокурсника – это одно из самых, наверное, ярких событий осень всегда, потому что это приходят молодые дарования, очень талантливые, съезжаются к нам со всей республики, со всей России, со всего мира и, безусловно, хотят как-то проявить себя. Гала-концерт является масштабным мероприятием, в котором приняло участие около 500 студентов. В этом году первокурсникам, принимающим участие в концерте, пришлось весьма трудно, ведь в этом году учеба началась на две недели позже положенного времени. Все концерты, галоконцерты, студенческие весны, они уже вышли из какого-то вида самодеятельности, потому что а, здесь нет профильного образования актера, здесь нет профильного образования музыканта, а, режиссера, а, я не знаю, танцовщика. Этого нет. Но люди, а, первокурсники в том числе, безусловно, делают хорошие, массовые, мощные номера, которые а, могут даже в чем-то посоревноваться с людьми, которые занимаются этим профессионально. Пригласительные билеты можно получить заместителей директоров по социально-воспитательной работе и культурных организаторов институтов. Также гала-концерт выйдет в прямом эфире на телеканале и в социальных сетях «Универ ТВ». Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, «Универ -Ньюс». Совсем скоро на телеканале «Универ ТВ» вы увидите новые лица. 31 октября пройдет очередной этап кастинга телеведущих. О том, как будет проходить отбор в этом году, расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. 31 октября в 18.10 телеканал Универ ТВ проведет очередной этап кассинга телеведущих. В этом году он пройдет в совершенно новом формате. Мы решили сделать его в стиле шоу талантов, где ребята будут проходить определенные этапы. Оценивать участников кастинга будет профессиональная жюри – это действующие ведущие известных телеканалов Казани. Маргарита Юргенсон – ведущая новостей на телеканале «Татарстан-24». Дарья Петрова – корреспондент и продюсер службы новостей на телеканале «Эфир» и ведущая «Универньюз». А также ребята из проекта «Громкие рыбы», которые снимают смешные скетчи и пародии. Первая часть она будет в виде такой визитки себя, нужно будет рассказать о себе, показать кто ты, что ты, какой-то может отрывка рассказать из чего-нибудь, ну а вторая часть – это будет будет уже импровизационная. Вторую часть мы подготовили для ребят такие микрозадания, которые нужно будет прямо вот здесь и сейчас, как-то проявить свое, свое умение ориентироваться в пространстве, в словах, в шутках и как-то выдать какой-то результат, который покажет себя. Наблюдать за этапами кастинга сможет любой желающий. Он будет проходить в прямом эфире, транслироваться во всех социальных сетях и на телеканале «Универтовая». В социальных сетях ВКонтакте будет идти голосование во время прямого эфира, где уже друзья, родственники или кто-то там еще да, определить лучшего по мнению зрителей. И этот человек станет также ведущим. Помимо тех ведущих, которые выберут наши жюри. Жюри сразу же огласят свое решение и участники в прямом эфире узнают, прошли они или нет. У победителей кастинга появится возможность проводить прямые эфиры выпусков новостей «Универ Прямые трансляции крупных мероприятий, которые проходят в Казанском федеральном университете. Это день первокурсника, студенческая весна, марш победы и другие. Анна Глазунова, Александр Юдин, «Универ -ньюз». На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!